Всем добра! Ура! Игра! приветствует вас, друзья! И я Олег, он же Scratch, буду делиться с вами интересными моментами из мира игровой индустрии. Ну а сегодня я вам расскажу про то, какие же бесплатные игры есть у нас на сегодня в стиме. Данный топ я сделал чисто на свое осмотрение. И он может сильно отличаться от того, что считаете вы, а потому прошу не судить меня слишком строго. Как-то по степени крутости игры тоже не будут сильно ранжироваться, поэтому этот момент на ваше усмотрение, друзья. Кстати, ссылочка на все игры будет в описании. Ну а мы приступаем. И первая игра это Zecrest Remains. Это такой экшен-рпг, в котором нам предстоит сражаться за определенную фракцию попутно выполняя различные миссии со случайными элементами. Нас ожидают различные боевые стили, и мы можем выбирать, с кем рука об руку мы будем сражаться. То есть игра подойдет как для игроков, которые предпочитают в одиночку играть, при этом можно будет с собой в поддержку брать игровых персонажей, управляемых АИ, то есть искусственным интеллектом. Или если же вы любите кооператив, то можно будет пригласить друзей и играть вместе с ними. Кооператив рассчитан до 7 игроков. У вашего героя присутствует множество перков, способностей, несколько видов оружия, как в одной, так и в обеих руках, или же в каждой руке отдельно следующая игра на которую стоит обратить внимание это the ark of horizon это смелый креативный battle royale action с разнообразными локациями для битвы бои происходят как на земле так и в воздухе на воде и под водой летайте сражайтесь почувствуйте себя супергероем Еще одна игра, на которую стоит обратить внимание, это Токонария. Очень простая, но увлекательная ролевая игрулька, не требующая супер мощного железа. Подойдет просто его наличие. Тут нам предстоит путешествовать по фиксельному миру, наполненному различными загадками, тайнами и сокровищами. Также предстоит взаимодействовать с различными персонажами и воевать против определенных врагов. Следующая игра под названием «Магнезия». Это инди-игра, в которой нам предстоит защищать мир от господина C134N. Необходимо будет использовать магниты, чтобы решать различные головодомки и продвигаться дальше по сюжету. Кого заинтересовала игра, ссылочка будет в описании. Следующая игра в нашем списке это Бравленд Heroes, ну и несколько слов о ней. Это стратегия, в которой предстоит крушить соперников в онлайн дуэлях и распутывать тайны королевского скипетра. Нас ожидают захватывающие дуэли с, с другими игроками, детально прорисованный игровой мир, создание и прокачка оружия и снаряжение, различные подземелья с достойной наградой, 7 школ боевой магии, ну и конечно же боссы, как же без них друзья, ссылочку на игру ищите ребят в описании. Следующая игра в нашем списке это Dungeon Hunter Champions, в которой нам предстоит собрать команду из чемпионов и возглавить атаку, чтобы спасти мультивселенную от самой большой угрозы. Особенность данной игры в том, что мы без труда можем в нее играть как на компьютере, так и на мобильном или даже планшете. Сразу вспоминаю годы своей молодости, когда у меня для игр был только стационарный комп, а играть хотелось всегда и везде. Как же сейчас круто, что есть такие игры и такая возможность. Ну а мы переходим к следующей игре. И тут у нас игра swarm Simulator Evolution. В этой до да более казуальной игре нам предстоит играть за муравьев. тогда -да, вы не ослышались, за самых настоящих муравьев, друзья. Начинать мы будем с мелких личинок, мелких даже это громко сказано. Ведь тут само по себе все очень мелкое до ульев, и сверхразум мы тоже дойдем в процессе. Вы будете завоевывать территории, отбиваться от саранчи, будете жертвовать своими боевыми юнитами ради блага вашей колонии. В игре есть такая особенность, что даже если она закрыта, то ваш ролик начатой игры будет развиваться и расти независимо от того присутствуете вы в игре или нет в общем очень интересная игра рекомендую ребят попробовать ссылочка на нее также будет в описании Следующая игра, попавшая в наш обзор, это Маганем или Марганем, захватывающая ММО-РПГ, который нам предстоит исследовать фантастическую страну Марганем. Она достаточно огромная и приключение будет интересным. Нас ожидают сотни карт, полных интересных руин и уникальных городов. В процессе прохождения мы будем получать все более мощное оружие, броню и легендарные предметы и мечи, доспехи, украшения, которые в свою очередь пригодятся нам, чтобы разить на повал грозных и страшных монстров. И переходим к предпоследней игре в нашем топе, это Battle Beasts. По сути, это многопользовательский онлайн-шутер от первого и третьего лица. Мы высаживаемся на планету Шима и начинаем сражаться за ценные ресурсы. Сражаемся с окружающими нас тварями, отстраиваем собственные базы, охотимся, крафтим броню, оружие, транспортные средства и управляемых ботов. Это все ждет вас в игре, друзья. Рекомендую сыграть, ссылочка будет в описании. последняя игра из нашего сегодняшнего топа это Enderal Forgotten Stores или Enderal Забытая истории. Вышедшая совсем недавно эта игра успела привлечь внимание множества игроков. По большому счету это самостоятельный большой мод, который был разработан на основании многоизвестной всем игры Skyrim. Нас ожидает совершенно новый мир со своими знаниями и историей. Которые предстоит исследовать нашему главному герою Тут переработанные системы навыков и игровой механики Мрачная остросюжетная линия с живущими своей жизнью персонажами В процессе игры нам предстоит побывать в пустыне, пустошах, лесах, джунглях, горах и еще много где Интересная система жилья, которая позволяет нам проектировать свои собственные дома и многое другое От себя, конечно же, рекомендую А для тех, кто уже играл, можете посмотреть другие игры, представленные в сегодняшнем выпуске Ссылочки, ребята, на все игры